Всем привет, друзья! Меня зовут Матвей, и я все еще эксперт по заработку в интернете. Сегодня мы поговорим о том, какая модель монетизации будет у Перископа. Ну а подробнее о том, что такое Перископ, я рекомендую вам узнать в видео по ссылке на экране и в описании. Если вы первый раз про Перископ, лучше посмотрите сначала то видео, а потом вернетесь к этому. Итак, первая вещь, которая уже сейчас есть в Перископе, люди уже на этом зарабатывают, это делиться подписчиками. Можете, например, посмотреть Ивангая, не к ночи, конечно, быть помянутым ему, но тем не менее, да? Он делал такую штуку в эфире, я специально посмотрел, это было довольно интересно, именно как это работает в перископе, сам персонаж мне не интересен. Он нажимал кнопку, да, и его подписчики видели какую-то трансляцию, и они с удовольствием туда заходили, а он снимал видео, стебался, ну то есть людям сваливалось 500, допустим, зрителей, это интересно. 500 зрителей с нифига, это прикольно. Вот, Естественно, с развитием его канала, с развитием других каналов это можно будет делать платно, то есть я оставляю ссылку и мои, мои подписчики переходят на ваш канал. Это хорошо будет работать, если у вас похожая тематика, ну как бы это очевидно. да? Если вы мальчик, который снимает машинки, делитесь трансляцией мальчика, который снимает машинки, к нему переходит много зрителей, много подписчиков, подписываться на него. Это очень здорово. Делиться подписчиками, работает уже сейчас, люди уже на этом зарабатывают. Я думаю, что пока немного, но тем не менее. да? Вот. люди, кстати, еще сейчас накручивают перископы, это очень актуальная тема. Я, например, накруткой пользоваться не стал, потому что я не люблю, когда трафик мертвый. То есть я потом не люблю считать этих мертвых, мертвые души, мне интереснее пока с живым трафиком поработать. Следующая модель, которая, вероятно, будет в перископе, это Donations. Вот, но модели, которые я не уверен, да, я, ну как бы, я же не владелец перископа. Вот, пожертвования. Как работают пожертвования? Ну, например, как они хорошо работают, на мой взгляд, в том же самом Твиче, да? Вот стримит какой-нибудь чувак, смотрит его 3000 человек, вы хотите ему персонально задать вопрос, вы платите 15 рублей, это залетает на экран. Я так делал, делал в разных эфирах, и это делают популярные блогеры, или просто сказать спасибо блогеру. То есть модель пожертвования, она вполне может быть в перископе, как это будет выглядеть, да? Ну, вы знаете, чат в перископе идет сбоку, а, допустим, если тебе пожертвовали там 100 рублей, посредине экрана может быть какая-то надпись, что там... Тимфор пожертвовал те 100 рублей, вот. Скорее всего такая модель будет, будет ли перископомец этого процента или это будут какие-то сторонние приложения, сервисы, не знаю на данный момент. Вот. Что может быть еще в перископе? Ну это может быть обычная реклама, да. Реклама, реклама в видео я напишу. Вот, то есть, ну ваша трансляция может прерываться на несколько секунд, как это делается на твиче например, да? Кстати, на YouTube тоже же можно во время трансляции вставлять рекламу. То есть, ну, вот какой-то прирол, построл конкретная, да, реклама в начале вашей трансляции, реклама в конце трансляции, посередине трансляции. Трансляция может прерываться несколько секунд, чтобы была размещена какая-то реклама. Реклама, как известно, нас всех кормит. Поэтому, боже, храни рекламу. Вот. Следующий момент э -э, это, скорее всего, да, это может, это может использоваться именно самим э -э, перископом. То есть, перископ может быть сам будет сделать какую-то монетизацию, там, ну, мелким, может, может быть, нет, а крупным позволит зарабатывать с этого понятно. Вот еще одна модель, э, это Product Placement, то есть это когда мы рекламируем какую-то штуку да, в ролике, но как бы просто опосредованно. Можете прочитать об этом подробнее, но соль в том, что, например, если я во всех роликах буду пользоваться каким-то необычным девайсом, или э, там, юзать какую-то специальную штуку, некоторые люди, которые меня уважают, которым я интересен, или просто случайно будут смотреть, типа, О, это неплохая вещь. Ну, например, так у нас бывает с мышками, нам часто спонсоры присылают мышки, так может быть с айфоном, То есть, ну, реально вот iPhone, iPhone, я вижу очень у многих людей, у которых уровень достатка средний или выше. То есть, ну, вот реально очень у многих вижу iPhone, там пятый, шестой. То есть iPhone это показатель некоторой успешности. Но это, опять же, очень спорно, да. Но тем не менее, если я буду все время светить iPhone, да, и говорить, что для заработка в интернете лучший телефон это iPhone, то люди будут, как бы, ну верить и возможно айфоны будут лучше продаваться у меня. Это может работать и на более мелких примерах, да если у меня будет классная футболка, люди могут спросить, где, мои, где, они, где я взял футболку и так далее. Продукт placement это работает уже сейчас, этим можно уже сейчас пользоваться, если у вас есть какие-то прикольные продукты. Вот. Ну и последняя да как бы модель, которая тоже возможно будет в перископе, возможно не будет, это будет это возможно платная подписка. Платная подписка будет давать какие-то бонусы, ну на твиче например она дает э, специальные смайлики на твиче она дает возможность там, в чате выделяться каким-то специальным цветом. Возможно, она даст вопрос приоритетно задавать, да, даст возможность приоритетно задать вопрос блогеру. То есть, ну вот, скорее всего, примерно в этих направлениях что-то на перископе будет. Вот, Но опять же, я ставлю три вопроса, когда будут ли donations, будет ли реклама в видео, будет ли платная подписка, пока лично мне непонятно. Я не владелец перископа, повторюсь. Но делиться с подписчиками, размещать product placement и прокачивать свою медийность, что очень важно. Перископ уже позволяет, с удовольствием пользуюсь перископом. Сегодня был краток, да, ребят, но я думаю, что сегодня был полезен и по делу. Спасибо всем, смотрите мой канал, подписывайтесь и не забывайте, ребят, секрет успеха, белые наушники.